Здравствуйте, друзья! Приветствую вас вновь на цикле видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата VFOC Back in History, который проходил 10 лет назад, к чему цикл, собственно, и приурочен на портале vfoc.net, ныне simrace.su, портале, посвященному симрейсингу и автоспорту. Хоть и с каждым разом с приближением к финалу в этом становится все меньше смысла Тем не менее, вновь, как обычно, напомню нашим возможным новым зрителям Что если вдруг по какой-то причине вы здесь оказались впервые Но вам интересен дальнейший просмотр Рекомендую все-таки немножечко его отложить И вначале ознакомиться со всеми предыдущими выпусками И особенно с самым первым видео, которое называется Пролог В котором даются все основные вводные к чемпионату Тех, кто это уже сделал, а также всех остальных, я приглашаю прямо сейчас посмотреть обзор гонки 17 -го этапа чемпионата. Гран-при Европы в Нюрнбург-Ринге, 2007 год, 84 очка у Воронова, 82 у Холошевского. Борьба за титул продолжается. Как обычно, сначала поговорим немного о трассе. Поехали! Вне всяких сомнений, построенный во второй половине 20-х годов прошлого века 22-километровый классический нюрбург ринг также известный как Нордшлейфе и Зеленый Ад, достоин своего отдельного рассказа. Но сейчас нас больше интересует его продолжатель – современная трасса Гран-при, созданная в 1984 году и принявшая свой нынешний вид после реконструкции в 2002 -м. Сейчас Нюрнбург Ринг — это, с одной стороны, вполне заурядный европейский автодром с малопримечательным сочетанием медленных и среднескоростных поворотов, не слишком требовательный к мотору и тормозам, а также прощающий многие ошибки пилотам. С другой стороны, тут есть заметные перепады высоты. Асфальт трассы цепкий и не очень абразивный, что в сочетании с конфигурацией поворотов придает болидам постоянную склонность к недостаточной поворачиваемости. А некоторые решения германотильки добавили возможности для обгонов. Вдобавок речь идет об Айфийских горах, а значит, подобно бельгийскому спафранкашаму, погода может преподнести сюрприз в любой момент. На этот раз свой первый пол выиграл Дмитрий Семкин на «Рэдбуле», а триумфатор прошлой квалификации Илья Соболев в этот раз только второй. Лишь одну тысячную секунды пилоту Уильямса проиграл Юрий Воронов, а компанию на втором стартовом ряду ему должен составить Алексей Ермаков. Далее в бой уйдут новичок Дмитрий Клочков на «Рено» и бывшие напарники по «Феррари» Богдан Холошевский, вновь на «Тора Росса» и как раз вернувшийся в «Скудерею» Антон Плешков. Замыкает стартовый пелетон новый напарник Ермакова по Макларену Никита Богданков, а выполняющий эту роль в Венгрии Кирилл Именин в очередной раз стартует из боксов, но уже за рулем болида Red Bull. Второй раз подряд была допущена организационная осечка на старте. Будучи сервером этапа, Антон Плешков непосредственно перед гонкой должен был расставить пилотов в соответствии с результатами квалификации, но допустил ошибку, вынудив Алексея Ермакова стартовать с седьмой позиции вместо положенной 4. А все остальные, включая организатора и судью Холошевского, этого просто не заметили. Старт. Соболев и Воронов стартуют намного лучше Семкина и сразу его проходят. Также отлично сорвался с места Богданков и уже опередил трех пилотов, включая Холошевского. В шпильке Воронов не рассчитывает торможение и выносит Соболева с трассы. Илья сможет продолжить, но пропустит почти всех. В лидеры выходит Семкин. Богданков сталкивается с Клочковым в третьем повороте. Ситуация аналогичная. Дмитрию теперь тоже придется откатиться назад. Богданков теперь третий, Холошевский четвертый, Соболев уже успел пройти обратно Плешкова и Ермакова, и лишь позади них Клочков. Именин допустил какую-то ошибку в процедуре старта спитлейн, из-за чего игра вдруг выписала ему штраф стоп-н-гол, который Кирилл заедет отбывать кругом с Никита Богданков Который, видимо, и развернул Да Но здесь, может быть, все-таки вина Никиты Потому что Здесь, может быть, стоило Немножко сбавить скорость ну, Хотя сложно судить, в принципе И Дмитрий мог не закрывать калитку Соболев сейчас очень быстро, и в начале второго круга уже атакует Хлашевского во втором повороте, но тот закрывает калитку и происходит контакт, хоть и не серьезный. В третьем повороте ситуация почти в точности повторилась, но и на этот раз Илья вынужден пока отступить. Перед шиканой НГК, Богдан начинает готовить собственную атаку на Богданкова, а потому новый выпад Соболева становится для него неожиданностью, что во многом и определило его успешность. А затем, после небольшой ошибки Ильи, удивительным и нелепым образом для Холошевского повторилась ситуация прошлой гонки, в которую он тогда попал, пытаясь опередить Семкина. Впрочем, в тот раз Питлейн был практически под рукой, а сейчас Богдан теряет очень многое. Возможно, все еще слегка дезориентированный инцидентом Соболев на глазах у Клочкова срезает и очень сильно подпрыгивает на поребрике в шикане НГК, но тем не менее остается впереди Дмитрий. Ну а Богдан, естественно, едет на ремонт. Вернется он перед Плешковым. Антон в первой части гонки испытывает большие трудности с резиной, а потому едет весьма медленно и уступает всем, кроме имени. Поначалу Воронов ехал вровень с Семкином, но сейчас начал понемногу отставать. За кадром Ермаков смог пройти Соболева и Клочкова. А теперь атакует и напарника. Успешно. Однако подобная борьба в целом слегка замедляет эту группу, чем и пользуется Холошевский, быстро догоняющий их после остановки. Именин прошел Плешкова за счет пидстопа Антона. Пилот Феррари теперь последний, зато проблем с резиной у него больше нет. Богданков допустил небольшую помарку на выходе из бит и замедлился. Это немедленно стоило ему позиции по отношению к Соболеву. В это же время за кадром что-то случилось и у Клочкова. Сейчас он сильно отстал и пропустил Холошевского. По недоразумению, оба пилота Макларена одновременно заезжают в боксы. Богданков при этом зачем-то ударил Ермакова, уже вставшего на обслуживание. В итоге Никите все же пришлось дождаться своей очереди. А вернулся на трассу он уже позади Клочкова. Даже решив свои проблемы, Плешков сейчас очень много проигрывает лидерам и потому вынужден уже пропускать некоторых на круг, как, например, сейчас Илью Соболева. После 20 с лишним минут гонки нависшие над трассой тучи наконец проливаются дождем, хотя пока что очень небольшим. Тем временем Воронов на пидстопе и Хлашевский успевает его пройти. К этому моменту Богдан за кадром уже успел пройти и Соболева, возможно Илья тоже посетил боксы. Кругом спустя Богданы вовсе выходит в лидеры, когда на пидстоп заезжает Семкин. Дмитрий успевает вернуться перед Вороновым, но от былого отрыва не осталось и следа. Далее на том же круге Юрий без всяких затруднений опережает Дмитрия в повороте Данла. Чуть позже дождь усилился. Те, кто еще не успел переобуться на подходящую резину, спешат сделать это сейчас. В их числе Холошевский, возвращающий тем самым на время лидерство Воронову. Впрочем, через пару кругов Юрий вновь заехал в боксы и произошел обратный размен. Также на Петлейне и Ермаков. Невероятно, но Богданков вновь заезжает вслед за напарником. Правда теперь между ними куда больший отрыв, поэтому предпосылок для новых инцидентов сейчас нет. Именин, хоть и тоже переобулся, вдруг вылетает в гравий на выходе из Данлопа, за счет чего его проходит Воронов, но речь лишь об обгоне на круг. Однако затем на том же круге Кирилл вылетает еще и в повороте Мишлен. Его догоняет и садится на хвост Плешков. И вот это уже реальная борьба за позицию, пусть и всего лишь предпоследнюю. Ермаков догнал Семкина в борьбе за третье место. Возможно, скоро последует атака. Пока Холошевский проходит на круг Плешкова и Именина, пилот Феррари решает не упорствовать в борьбе с соперником из Редбула и посетить пит-лейн. Кирилл еще около половины круга не замечает позади себя лидера гонки, но в Данлопе все же уходит с его пути. Ермаков пока не может атаковать Семкина. зато к ним обоим подъехал Соболев. Это провоцирует более активные действия. Вот здесь Ермаков пытается пройти, но у него это получается в следующем повороте. И Соболев там с контактом. Едва-едва не выносят они оба Сёмкина. Таким образом, двойной обгон, сразу два пилота прошли одного и при этом сами, правда, в позициях не поменялись, но Семкин вот здесь, э, простите, не Семкин, а Соболев пытается обойти здесь и это у него получается, все-таки Ермаков здесь не лезет на рожон, и предпочитает в данном случае, в этой шикане МГК пропустить. И отчасти Ермаков прав, поскольку через пару кругов Соболев едет на пидстоп, возвращая позицию. На исходе первого часа гонки у нас первый сход, Кирилл и Минин. Попутно из гаража Редбула мы видим, как в очередной раз останавливается Халашевский. Его отрыв от Воронова так вырос, что лидерство после выезда он сохранит. У Юрия свои заботы. Позади лидера Феррари неспешно, но уверенно догоняет Ермаков. А вот Богданков на очередном пидстопе. Перед гонкой Никита случайно перепутал некоторые настройки своего игрового контроллера, в результате чего сейчас не может запросить у своих виртуальных механиков требуемое количество топлива. Понимая, что все равно не сможет добраться до финиша, пилот Макларена решает сойти. Плачков ошибается в повороте Форд, в результате чего уступает предпоследнее место Плешкову, который к тому моменту уже успел догнать пилота Рено. Дмитрий предпринял слабую попытку контратаки, но она ни к чему не привела. Ермаков атакует Воронова в Данлопе и проходит, хотя и допуская при этом пару легких контактов с болидом Хюри. При попытке контратаки Воронов срезает НГК, но, естественно, замедляется, чтобы вернуть позицию. Кругом спустя Юрий снова в боксах. На выезде он, напомню, традиционно не пользующийся трекшн-контролем и другими помощниками, едва не теряет машину, подключив лимитатор скорости. В любом случае, его успевает пройти Соболев. А вот опередить обратно Ермакова, который побывал на пидстопе кругом позже, без этой ошибки Юрий вполне мог. На дозаправках по очереди побывали Плешков и Семкин. До этого их темп был примерно равным, но теперь Антон начинает понемногу догонять Дмитрия. Внезапно и другого пилота Макларена настигают проблемы с контроллером. У Ермакова заела педаль тормоза, в результате чего Алексей не может ехать на прямых на максимально возможной скорости. Разумеется, Воронов почти сразу его проходит. Неизвестно точно, мог ли Алексей попытаться как-то исправить ситуацию, заехав на пидстоп или же просто на время съехав на обочину, но лидер Макларена предпочитает вместо этого медленно, но упорно двигаться к финишу, который уже не за горами. А вот Семкин заезжает, видимо, вновь испытывая проблемы с резиной. Плешков уже успел его догнать, и, похоже, теперь останется впереди в любом случае. Таким образом, посмотрите, есть контакт, есть контакт. А, Но ну, это уж совсем никуда не годится. А, проблемы продолжаются у Ермакова. Повороте. Он проехал слишком медленно. Семкин не ожидал, сломал переднее крыло. Этого. Скорее всего, Дмитрий Клочков сейчас выйдет на шестую. Таким образом, обладатель полпозиции. Посмотрите, промахивается. Или сдаст назад. Да, еще, в принципе, это не совсем было поздно сделать. Сдает назад, но там и Ермаков. Очередного инцидента едва не могу не могло случиться. И э, и клочков клочков да, он, похоже, будет обгонять. Да, он шестой. Впрочем, окончательно удержаться впереди тезки Клочков не смог, поскольку кругом позже ему тоже потребовалась дозаправка. Под самый конец гонки дождь почти утих, но это уже ничего не изменило и после ошибок и впечатляющего прорыва уже рекордную шестую победу одерживает Богдан Холошевский. Этот успех также становится вторым для Богдана в этой команде, если учитывать и период Минарди, а также третьим для команды вообще. Впервые на подиуме в своей третьей гонке Илья Соболев. А бронза достается Ворону. Помимо тройки лучших, гонку также закончили Ермаков, Плешков, Семкин и Клочков. Дождливый Нюрбург Ринг оказался не по зубам для Никиты Богданкова и Кирилла Именина. За контактный обгон Воронова в Данлапе Ермаков поначалу был наказан проездом по Петлейну в начале следующей гонки. Но позже этот вердикт был пересмотрен и в силу смягчающих обстоятельств Алексей отделался предупреждением. Отрыв между претендентами на победу в личном зачете не изменился, но теперь уже Холошевский впереди Воронова на 2 очка. Последние две гонки обещают быть жаркими. Напомню, что по регламенту в зачет каждому пилоту идут его 15 лучших результативных финишей, и Ямаков стал первым и забегая вперед единственным пилотом, для которого этому правилу пришлось сработать. Алексей заработал здесь 5 очков, но потерял половину очка за восьмое место в Индианаполисе. Соболев опередил с добрый десяток пилотов благодаря дебютному подиуму, а Семкин и Клочков набрали первые очки. В Кубке конструкторов принципиальных изменений нет. Феррари приблизилась к Макларену еще на 5 очков, но пока этого явно недостаточно. Тора Росса сократила отрыв до 3 очков от Уильямса, а Рэдбул вплотную приблизился к БМВ Залберу. Ну а в следующий раз э, пилоты попробуют повторить, либо же как-то переночить по-своему гонку, которая сразу же, собственно после того, как состоялась, стала живой классикой. Я, конечно, говорю о Гран-при Бразилии в Интерлагосе 2008 года. Сможет ли там кто-нибудь из претендентов нанести свой сокрушающий удар по сопернику и решить вопрос о титуле заранее, либо же нам придется отложить финал до Сингапура. А также, кто нас еще сможет удивить сможет ли, узнаем с вами в следующем ролике. Ну, а на этом, пожалуй, все. Как обычно, напоминаю, что всякие полезные ссылки и прочая информация находится внизу, в описании под видео на ютубе. Вот, в общем-то, и все. С вами был, как всегда, Богдан Холошевский. Увидимся с вами в следующий раз. Спасибо за просмотр. Пока!